Первая. Цель дает ясное видение, в какую точку вы хотите прийти. КОГО? Вторая. Четкая цель, поставленная, повышает мою уверенность на пути к этой цели. То есть я знаю, чего я хочу достигнуть. КОГО? Я хочу построить дом. Да нафиг он мне нужен его строить? У меня нет никакой уверенности, что я смогу построить дом. А у моего подсознания есть четкая уверенность, что я никогда не построю дом. Ну, больше я этим не занимался никогда. Когда у меня стоит правильная цель, у меня есть уверенность, что я могу это достичь. Потому что моя цель поставлена правильно. Дальше. Это дает огромную, колоссальную мотивацию. Когда ты знаешь, где ты будешь, там обязательно должны быть чувства. По секрету, цель без чувств это вообще не цель. Кого? Там в цели должны быть обязательно чувства, и это дает энергию мотивации. Каждый раз, работая с целью, я поднимаю свой уровень мотивации. У меня каждый раз идет подкачка. Заправляю бак в машине для того, чтобы двигаться дальше. Кого? Это дает мне возможным четко расписать план по достижению цели. Кого? То есть, когда у меня есть цель, я дальше могу делать планирование. Цели нет, планирование можно сделать, но это фигня какая-то да? нет сосредоточения на четком результате ты планируешь скорее всего свои какие-то проблемные зоны которые у тебя сейчас происходят то есть люди обычно планируют то что у них проблема сейчас когда у тебя стоит цель там по сути проблем нет никаких ты планируешь правильные шаги кого